Так, ну вот, ребята, на рыбалке. Пока дела не важно, клюет так не этот окушок такой небольшой. Так, окушок ну, клюет какими-то подходами, короче. Черный вообще, как с болота какого -то. Вот поставили жерлицки, ну, пяточек штучек пока поставили, не знаю. Звец будет еще поставим. Рыба-то будет, Ой, <схе> будет. <схе> Вот, Посмотрим. Может, mm -hmm. сегодня загара будет или завтра Съездим, посмотрим. На ночь оставим. Ну так, ребята, что у нас поклевал? Кунек поклевал, немножко не стал даже показывать. Вот. Некогда было... Сейчас у нас тут такая избушечка. Покажу вам интересная. двухчика вот это остров Вы понимаете вот. посмотрим что у нас да. хруст много ну, слышал вода ушла вода много большая была это что от трубы да? от карабин -то этого. А -а -а. снега вообще появится Маленький такой. Поставили десяток жерлиц он там в конце. Сейчас еще вот тут поставим. Немножечко. Засек. Ага. Кружечка. А что такое? Крючки шую. А, крючки. Интересно. А него избу посмотрим что там. Ой. Становато немножко надо. Вот ну такая, ребят, рыба. Опа. Школьночки. Тут все тепло, да? Нол. Ну. Ну, такая резьба ребят в принципе переночевать ну да даже зимой сахар там поставить тепло полочка на полках что там не ну, станем такая ребят резьба так ладно сейчас выставляемся еще желез поставим завтра проверять будем так что все это будет в этом видео уже, что будет не будет покажу, ну ладно, давайте не переключайтесь. Так, ну там одна сработка есть, не знаю будет там что нет, я посмотрю. Воды много, на озеро не выехать, рыбачий хочется туда дальше дыкать, а никак, пешком не особо. Посмотрим. Так, ну вот, сработка есть одна. Посмотрим, что там. Все размотано полностью. Главное, чтобы поводок не перекусило. Из лески поводки. А? Посмотрим здесь. Ты аккуратненько это вытаскиваешь, уже поводок. Ну, не стальной, если Николь. есть она. Есть там что? -то? Да. Есть, да? Сидит небольшая. Щурец. Да, щурец ну на мелководе, наверное. шатался. А. Ух ты, почему я там тащу то подну? Она ну, размотала? Ну да, она же хорошо размоталась. Слушай, как тебе сказать, небольшая? <laughs> Чего? Лупит по самой небалуй. Тут плетенка стоит, главное, чтобы поводок Да, извески. я понял, да я аккуратненько. Вот она уже здесь. Ох, как рвет. Ага. Нормально, не щиренок. Немец не обманул рыба есть. Тут глубины, короче, ребят, больше 20 точно, наверное, есть. До 40 метров здесь? До 40 даже метров. Устала уже. До кона может уже давно попалась. Может Может и быть. Что, не лезет? Пусть не, не идет. Может налим? А тут налим тоже можно? Есть, ну, вот и налим есть Нифига себе Посмотреть, что там Щучка. Ох, черненькая какая Ну, неплохая она Как моя. и в да. Черная, да Тоже вода коричневая здесь Много железа ага. А смотри, она клюнула с поводком Тут этот, одна жалеца была мне с поводком Ага, ну да, да что, она бы не ушла И за год ну да, хорошо взял. Хорошо науку не взяла. Такая черная щучка вас. Ну, полторашечка нет. А. Да. Завесим приедем. Ну, Где да. же у меня? Вот, значит, все-таки щука есть. Надо ловить. Ну мы а ч? Первый раз. Как говорится в этом году. Да и вообще первый раз тут. -то. Так, ладно, не переключайся. Там еще у нас жильцы стоят, может там что есть. Так, ну что, еще два загарчика. Посмотрим, что там есть. Идти тяжело. Воды очень много. Акушок, окушок. окушок. Лески полно. Нет. Значит, хвастает. Ну, Может посмотрим. Пойдем потом Тут мелко, в принципе, она может и два метра размотать и встать. Там-то посмотрим. А это полностью вымотано. за блюдце перепрыгал mm -hmm. не сильно да промерзло? не отлично, хотя и мороз стоял что там есть? пока не чувствую Кто не, так... выбросил выбросил? Mm -hmm. вот Блять, а все вымотало или совсем что-то маленькое? Не, выбросил Опа! Что? Посади а. Опа! Шатик. Он уже загнулся Она его блю... сажала и бросила Выплюнула да? да ага. Не успел якорь зацепиться Жалко как Волк он еще крупноват, конечно Ну. Но... Ну ладно. Значит она тут есть, все равно бнет. Так. Вот третья сработка, но ну, вот слеска не вымотана, либо бросила. Окунь слишком крупный. Мужчина, что есть, что есть. Есть? Щучка такая, пиздец эта. Черная. Оранжевая, оранжевая, а, смотри. Брюк. Оранжевая, оранжевая красиво сейчас. Угу. Однал тушь, пожалуйста. А вот такой шок, Была платвичка же, результат был лучше. Да. Очень не клюет. Че, далеко заглотил? Вообще в желудок.